Здравствуйте уважаемые подписчики, гости канала, я Игорь Черноусов и это еще один ролик о IP-телефонии компании МТЛ Воронеж. Этот ролик будет интересен для тех, кто пользуется телефонией МТЛ Воронеж и для тех, кто пользуется телефонией от компании Рунексус. Потому что Рунексус это главная компания, а МТЛ Воронеж, на сайте которой я сейчас нахожусь, это ее дочка, наш воронежский филиал. Я уже на своем канале выложил несколько роликов о услугах, сервисе, предоставляемой этой компанией. Говорил о личном кабинете, в котором нереально ничего настроить даже не реализованы те функции которые заявлены большими буквами в личном кабинете МТЛ, что там по полне баланса такой возможности нет. Хотел записать даже видео, в котором я планировал рассказать о моей эпопее установки голосового приветствия. Оно у меня обрезается в самом начале И вместо планируемой трастовости, придачи значимости своей компании я получил ну нечто непонятное. Крайне неприятно все это слушать. Потом еще идет это замечательное сообщение, что абонент поставил на удержание. Причем все настройки голосового сообщения делал не я, потому что такой возможности в личном кабинете нет. Все это делала техподдержка МТЛ. Возможно, я об этом когда-то запишу видео, но этот ролик совершенно на другую тематику. Вот эти вот косяки в личном кабинете, вот это вот обрезание голосового приветствия, это, конечно, все раздражает. То есть такое ощущение, как будто мы там в каких-то 90-х или в нулевых годах, но далеко не в 2016 году. Но сейчас ситуация стала просто пиковой. Нет возможности дозвониться на номер. Я набираю номер с мобильного телефона и дозвон не идет но при прозвоне с стационарного телефона звонок спокойненько доходит, вот я сейчас сделаю такой тест драйв, прям в прямом эфире наберу свой номер Итак, набираю свой номер нажимаю звонить и тишина и мертвые и с косами стоят. А на этот номер дается реклама. Он прописан на всех наших рекламных плакатах. Там сидит администратор, который получает деньги. А дозвониться это как-то не получается, блин. Сейчас будет очень интересное завершение. Как будто номер занят. Вот. Хотя номер занят не может быть в принципе, потому что идет переадресация на два мобильных телефона. Ну и представить, что в 9 часов 15 минут нам сыпется просто град телефонных звонков, извините, я не могу. Сейчас для того, чтобы сказать, что проблема не в моем телефоне, не в моих настройках, я наберу техподдержку МТЭЛ. Набираю номер 2100, 2100. нажимаю «Звонить». Опять же, включаю динамик, чтобы вы слышали, что не идут гудки. Опять же, такая же самая тишина, как при звонке на мой номер. Вот, и опять будет то же самое. Зачем я это показываю? Дело в том, что общаясь в течение месяца с лишним, с техподдержкой Intel, эти люди, они не помогают, у них какое-то неправильное представление о том, о, видите, опять занято. Какое-то неправильное представление о том, как работать должна техподдержка. То есть такое ощущение, как будто ты дурак, они все звезд. Хорошо, согласен, я дурак. Но все настройки в моем личном кабинете, все делала техподдержка МТЛ. И сейчас проблема не в том, что я там что-то не так сделал, хотя я сделать не могу ничего в личном кабинете. Проблема на стороне провайдера, то есть на стороне МТЛ. Я и им точно так же не могу дозвониться. Но это звонки делаются с мобильного телефона. Сейчас я позвоню с сотового, и я дозвонюсь и себе, и им. И объяснить вот это вот разумно я не могу. Причем вот эта проблема, она идет в первой плане дня. Во второй плане дня, видимо, когда там уже пробили какими-то звонками, пробили затор, звонки даже с мобильного с первого раза доходят. Вот эта ситуация, она появилась относительно недавно, где-то дня 4 назад. Я с утра позвонил и как-то был удивлен. Раньше звонки проходили. Вот что у них сейчас там случилось? Хрен ее знает что. Я планирую позвонить в поддержку я им туда не звонил я с ними переписываюсь позвоню и вот запишу этот разговор чтобы вы услышали как это объясняет техподдержка но ну, а сейчас возьму а нет для того чтобы вы понимали что с моим сотовым все нормально я сейчас наберу на другой номер также городской и вы услышите что все нормально все работает так, звоню на свой другой городской номер, в, другой, ну, в свой офис, вот, в котором я сейчас нахожусь. Набираю наш номер, нажимаю дозвониться, включаю динамик. Вот видите, сразу же пошли звонки, сразу же. Вот, и телефон отвечает. С мобильным все нормально. Вот, а сейчас я с городского номера, здесь вот у нас городской телефон, не мобильный, я позвоню в компанию МТЛ. И вы увидите, что опять же дозвон дойдет. И на свой номер я тоже смогу с городского дозвониться. Ну, сейчас вот наберу им. Так. 2100 звонить. И включаю динамик. Вот идет набор номера. Небольшая пауза. Ну, блин, что-то даже из э, городского не могу дозвониться. Это очень интересная ситуация. Ну, вообще жопа какая-то. Извините за мой французский. Это компания, которая предоставляет услуги <звы> телефонии. О! Ну, вообще пипец, извините, друзья, фокус не удался, то есть раньше я без вопросов с городского прозванивал на этот номер, но сейчас попробую позвонить в офис, вот, в который я не дозвонился с мобильного. Опять же, включу голос, набор номера. Вот. Видите, с городского я без вопросов дозвонился. Но ну, вот почему в техподдержку не смог дозвониться, не знаю. Но себе на, в офис, в который не могу прозвонить с мобильного телефона, с городского я всегда дозвонил. То есть я вообще-то планировал закончить свой ролик таким сообщением, что на рекламе нужно писать... Ребята, вы вначале звоните с городского, а потом звоните с мобильного, и тогда вы дозвонитесь. Но вы сейчас, видите, даже с городского номера, с стационарного телефона, которыми, мягко говоря, не все сейчас пользуются, дозвониться даже в техподдержку компании МТЛ, то есть нереально. Поэтому, если вы приобретаете телефон в офис, особенно себе, телефонный номер, который вы собираетесь размещать на рекламе, если вы планируете все звонки новых клиентов, чтобы обрабатывались вот с этого с IP телефона, посадить туда, например, как я планировал, отдельного администратора, то, народ, вы очень подумаете, стоит ли вам связываться с компанией МТЛ. Как я уже говорил, компания МТЛ работает на личном кабинете, но, ну, видимо, пользуется всем софтом компании runexus я еще планирую все-таки позвонить в главную компанию объяснят но ну, во всяком случае не косяки с личным кабинетом ладно фиг с ним почему хотя бы у меня обрезается голосовое сообщение я сделал все что просила техподдержка даже вставил паузу в начале двухсекундную но все равно сообщение обрезается и вот эти вещи то что я не могу дозвониться на свой номер мне вообще абсолютно непонятно когда я общался с техподдержкой по поводу голосового сообщения они мне говорили такую вещь, которая у меня лично в голове не совсем укладывалась, что при звонке с мобильного телефона голосовое сообщение обрезается, а при звонке с стационарного телефона оно слышится нормально. Я не специалист в телефонии, я не совсем понимаю, в чем разница, откуда ты звонишь, но теперь вот, в принципе, начинаю эмпирическим путем доходить, понимать, что да, с каких-то телефонов я дозвониться могу, а с каких-то телефонов дозвониться не могу. Очень жалею, что связался с этим МТЛом, реально очень жалею, то есть подключалась к нему жена, включалась по принципу, посмотрел, какие телефоны были расклеены на объявлениях в нашем новом микрорайоне, и вот телефоны были все с 200, она Решила, что только у МТЛ а можно купить городской номер для нового офиса. Хотя, например, сейчас бы я покупал его у компании, которая предоставляет нам интернет. Большое спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях к этому видео. Спасибо, до свидания.